такая овощная база в Челябинске И там работает хлоупак 450 просторка вот в этом холодильнике здесь работает упаковка это тара подготовлена это помидорчики помидорчики свирки Работаем на 450 пленочке, со скоростью 35 штук в минуту, пока, для начала. Сегодня нужно упаковать 8 тонн. Говорят, вот они, развешенные, там да, вот ожидают разведки. Здесь вот взвешивают. Поскольку по 600 грамм, да? 600, 650 грамм в каждой упаковочке. Так вот идет процесс. Вот минут 10-15 работаем, вот столько получается таких вот Global Village.